Сегодняшнее видео снимаю уже освободившись отдел, так скажем. Пропала я на долгое время, не было от меня видео, ни шорцев, ничего. В связи с тем, что вот я открыла зоу магазин Как вы видите, еще коробки, еще все нужно разбирать, расставлять. Но. Вот такая вот история, так что, друзья, не теряйте, думаю, что скоро выпущу новое видео.